Всем привет, с вами я, Драк, и сегодня я нахожусь в своей деревне номер 13. Я проснулся от того, что слишком много шума. Офигеть, вы это видите? Кошки тут собрались, житель. Ч ⁇ Офигеть, чё так много машин именно на одной крыше? Зацените Две буханки. Но я не про тех, ну ладно. Сейчас, короче, нужно поработать и потом тогда уже пойти просто посмотреть, что это. Что это там происходит? Опа! Классно, я же когда спасался, получается, что все вещи вот сюда перетащил. Ну, матыга понадобится. Так. Короче, вот, все, я взял, мы можем идти уже на работу. После этого придет зарплата. Ну как, кстати, где моя машина там? А, вот она, да. Офигеть, тут танк, конечно. Пошмалял, кстати, еще заценить, я сумел починить танк. После того случая. Ладно, все, я пошел. А то еще дела в каких-нибудь натворю, и все. Все равно мне странно, откуда тут столько ма машин. Вот как хорошо, что есть там. О, привет! ты видел, что произошло с машинами? Какими? Да у нас вот приехали недавно, и у них машины сейчас на крыше стоят. А ну, бывает такое. Пускай даже стоят, в принципе. Сами вино. Динав... Вообще не окупились. Ну, помоги, пожалуйста. <фух> да ладно, ладно, помогу. Только сейчас дай поработаю, а потом уже... Уйдите с грядок все, блин, нафиг. Просто-напросто. Классно, блин. Что за фигня? Походу, сегодня урожай не удался. Так. Офигеть, видели, как повезло, ладно. Ну, короче, не суть. Давайте сейчас еще эту грядочку уберем. Вот, вот тут уже более-менее. Если вам интересно, почему я так... То есть, что видео не всегда выпускаю, ну подумаешь. Ладно, шучу, это вам все равно не интересно. Ну, а на самом деле, просто там иногда бывает, что слишком большое количество людей или мобов, как вы их любите называть, в этом мире, и поэтому так звук и пропадает или опережает видео. Так. Ну, а пока давайте мы убираемся. Если хотите... А, кстати, чуть не забыл. Как вы знаете, что скоро 1 мая. А я разыгрываю кофту до 1 мая. И поэтому скоро уже определится победитель. И я его покажу сегодня именно у себя в ролике, только в конце. Так, продолжаем. Музыка какая-то знакомая, но она как-то и немножечко выбешивает. Слишком часто играет она. Кстати, кто и задавайте свои вопросы. Зацените, какой глубокий колодец. Оп. Ладно, заряд только намочился, а уже смотрите, какой красивый закат. Просто классно. Здрасте. Здрасте. Ладно. Ну, короче, пофиг, скорее всего, сейчас перейду. Мне, кстати, еще вещи... Блин, вот кто такой фигней занимается? Посадили Как так можно, блин, все-таки Офигеть Просто вы видите, что сделали Если что, я за счет того, что они прям тут Все формально Прям в разы все перепутали Как так можно, елки-палки Здравствуйте, а вы не видели, что произошло с машинами? Нет, я не видел. Нет, и не надо. Я спал в это время. А почему вы сейчас работаете? Ну, потому... Ну.. И куда пошел? А, Да работаю, потому что я... нужно выпару... В... Ну, короче... Ой, не туда. Прикол в том, что если я сейчас это не выполню, то все. А нужно, сказали, уже собирать потихоньку. Урожай вот и собираю. Понятно. А это что, чисто по картошке? Знаете, что я вам скажу? Тут тогда я посажу, думаю, лучше морковку. Потому что как-то неохота, чтобы так получалось. Что гораздо больше картошки. А, ну и вы спросите, ты же все урожай забираешь себе. Ну, не совсем так, потому что я сейчас все объясню. Именно я этот урожай собираю, мне платят, сажаю новый и еду его продавать. Это работает вот так. То, что я его продал и все. Но, ну и тем более, потому что все равно сейчас все многие жители... Возмущаются Почему так много Всяких грядок Хотя можно уже сделать Как бы, хотя есть у нас магазины В городе Ладно, все, все убрал Ну угу, Давайте пошел спать Так, зарплата Так, напишем все Так, все я сделал Идемте поспим сейчас и все О, музыка хоть Утихла Неужели? Опять, блин, офигенно. Время шесть утра. Привет. Здрасте. Опять торговец пришел. Ну вы посмотрите на него. Ну чего вот тебе здесь надо? Ай, дорогой, позолоти ручку. Ну ладно. Беги. О, кстати, зарплата уже перешла. Ну ладно. Так, здравствуйте, о чем общаетесь? Да, вот нашу машину туда загнали, а мы даже звук выключить не можем. елки палки поможешь? Ладно, давайте сейчас могу. Ладно, все равно досок слишком много у меня. Но я и очень сильно хочу, чтобы избавиться от этой музыки. Сами подумайте, как так можно, блядь? Так. Угу, угу равно, в принципе, знаете, что я вам скажу? Нам все равно нужно было это все переводить за счет того, что если отапливать или что-то строить. Думаю, вот столько штук хватит. Все. Давайте все остальное складываем в сундук. И идем помогать народу. Знаете, что я только что допёр? Если я сделаю просто так, то это всё обвалится. А мне нужна ещё доска для того, типа, чтобы они как бы, как бы, типа, что-то, ладно, что -то. Ну, чтобы они смогли как минимум удержать это всё. Выдержать. Складываю всё вот сюда. Так, ну и давайте, в принципе, сейчас возьмем палки. Это, если вы знаете для чего это, ну это мне для топора, чтобы потом по бырику все убрать. Пока только деревянный, ну ничего, потом закажу себе новое что-нибудь. Все, идемте. Мне кажется, этот ролик получился слишком долгий. Ну и все равно, если этот пользователь, который я покажу в конце, выиграл. Если хотите, можете Поздравить его Знаете, что я подумал? Если я так буду делать, то это будет слишком заторатно Примерно где-то три блока Вот именно вот здесь вот, да. Еще, мне кажется, придется сейчас А свои доски я тратить как-то неохотно хочу Классно вообще, блин. Ладно, давайте пока это установим. Так, так, так. И вот так. Давайте пока сгоняем в лес, думаю, порубим немножечко деревьев. Потому что реально уже так приходится делать. Вы такие скажете, не проще ли тебе зайти домой и все? Я скажу, не, мне свои доски неохота тратить. А сейчас эти доски кто-то сопрет, кто-то поломает. Я же не буду их сразу убирать. Как-то не особо охота, лень. Слушайте, знаете, что я сейчас такое подумал? Может быть, танком профигарить просто-напросто стену? Прям на танке. И чтобы дом рухнул. Ой, что чем? Самое главное, я надеюсь, что это сейчас все выдержит. Да, и представляю, если сейчас я возьму чью-то машину, она такая возьмет, бац, кстати, если вроде бы ключи в них, и она такая бац, и просто говорит мне, я не хочу, и ключей у меня нету. Я так с этого офигею. Эх. Вот видите, какова сложность. Еще хочу сказать. Спасибо всем тем, кто писал комментарии и поддерживал на протяжении этих роликов. Ух. Наша группа, к сожалению, больше не растет. Блин, да хорош уже. Потихонечку. Здесь я еду правильно. Опа. Спасибо, ты спустил мою машину. Дай припаркуем. Вот, держите. Вот, пожалуйста. Так, ну ладно. Так, давайте продолжаем. Эту шестерочку давайте спустим. Так. Да, его вот сейчас просто нужно ехать по прямой. все спустил паркую вот сюда вот и давайте думаю сейчас еще одну машину припаркуем. да давайте, так давайте прямо сейчас ее попытаемся спустить так я правильно все делаю офигеть вы видите эту дырку как же так Блин, не... я, кажется, понял, что произошло. Походу, когда мы спускали те машины, вот тут доски просели. Короче, ладно. Пока побудь здесь, придется идти в шахту. Классно. Давайте спустимся вот тут вот. Так, все, я вот уже взял. Давайте дальше. И пошлите быстрее, потому что скорости мне это я не хочу второй день возить. И говорю, и вот видите, сколько возни с этими жителями просто-напросто. Ой, -ой, ой Ну так вот, короче, с этими жителями одна проблема за счет того, что вот всегда влезают в какие-то передоряги. А мне потом это все разоруливает, да. Не понял. Короче, ребят, вот решил заделать. Так, ну ладно, давайте пошлите пока что потихонечку искать другую шахту. Блин, вот тут же где-то была шахта. Ну, короче, пока я ищу шахту, вы можете поставить лайк и подписаться, но включусь попозже. Да вы задолбали мою машину трогать, блин. Короче, вот уже почти заканчиваю. Так, так, так. Так, ну а вот мой канал, как вы, собственно, видите. Ну и машине те я спустил. Вот. Спасибо же за 69 подписчиков. И сейчас покажу еще одну. Одну вещь. Вот, Санечек пока выигрывает именно. Вот. И, ну, в принципе, у него тут больше всего комментариев. И не только и и всем удачи всем пока